По прозвищу мудила Мы тебя накрыли, теперь ты в могиле У тебя там тесно, у тебя там чарли Хотя тебе должно быть бог, ведь мы тебя убили